Накинув куртку быстро вышел По тротуарам заспешил В наушниках друзья навстречу И вот он пьян среди девиц Друзья уж кто стоит шатаясь Кто вовсе спит уткнувшись в стол Продажные же дамы сердца Смеются, пьют, не тупят взор Под тосты деда за победу Отметили праздник не свой И снова день за днем скитания По земле ставшую чужой Сейчас получит вышку, свалит В Европу, где бабло рекой Линять пора бы из России, тут лишь рабы да Путин вор, пройдет мимо развалов рынка Увидит старика с мешком Тот только выложил медали, чтобы продать А жить на что? На те гнилые насквозь фрукты, что соцопека принесла На пенсию ли в три копейки, что съела мигом ЖКХ А молодой остановился, подумал, что почем старик Тот прослезился, назвал цену, мол, 200 за медали сник Неблагодарный отпрыск скинул ему полтинник Орден взял А что ему на слезы старца? Он за себя ведь воевал Скотина, если честно, сука Будешь, простите мне, мой слог Брать похуже по тоскухи без рода племени, чем тот Молодчик в берцах, лысый череп Его ласкает ветер в бой Идет громить ларьки узбеков Да убивать пришел народ Он патриота Руси великой Плевать, что идол его враг Будет для страны всего десятки Даже не сотни лет назад Пройдись, собака, просто мимо Не столь бы об грех я промолчал, но ветеран оттолкнул спину ни черт попутал, сам желал И чтоб не приложить ботинкам, Но как же так, пред ним бить враг И дальше с гордой осанкой ветеран уже обмяк Глаза его под веки скрылись, за Тори Старри Он для того в окопах выжил, чтоб встретить смерть от рук скота Молчу о ворах, что заходят ради медалей в скромный дом И о чиновниках, что жарут игру за будничным столом Они повоевали вдоволь, страну подняли из руин Взрастили поколение благода и дожили до сидим А ты сиди в метро, парнишка, играйся в телефон, мужик Ведь ноги есть, стоит же как то отвоевавшийся старик А маскарад в начале мая, да на него больно смотреть Большое шоу, в котором вспомнишь, чтоб завтра с памяти стереть Налешают ленты на тачке, посмотрят фильмы, отдохнут Про ветеранов вспомнит сразу, да пожалеет громко Вслух, а их между тем все меньше, меньше И страшно мне за свой народ Ведь кто не помнит свои корни, считай, что заживо гниет